день подписчикам моего канала это первое видео про компрессор из двигателя днепр был приобретен двигатель днепр без коробки без навесного чисто с головками но именно в этой модели не знаю как в других поршень вот поршень он вылазит из цилиндра Это есть минус вот таких поршней с выемками, видно, не видно, они вылазят. не знаю как на урауских, здесь вылазит. что она, как нам это обойти, сейчас приблизим, кто-то стачит, кто-то поршня меняет, мы решили сделать вот так. 5-миллиметровая проставка между головкой и двигателем. Это лучше чем-то выдумываться. Скорее всего, конечно, может быть в будущем придется менять поршень. Потому что, как говорится, паразитный остаток воздуха будет здесь. Он же Вот такая проставочка. Сейчас мы обратно все уберем, вот такая проставочка, чуть-чуть неправильно просверлил, пришлось выпиливать, <coughs> Не расширить не получилось, по форме посадочное место головки, ну точнее цилиндр, вот таких две штуки, за счет толщины у нас цилиндр сюда смещается, видел конечно много таких, про компрессор из двигателя Днепр Как сделать компрессор? Производительность от 460 литров в среднем у всех там 500-600 литров приобретается вот такая головка от пневматического компрессора от МТЗ такими штуцерами не знаю как другие покупают мне эта головка каждая обошлась 1300 рублей двигатель обошелся две с половиной 1300 она встает вот так На болты не надо тянется попасть вот так она встает и зажимается сверху флянчиком ну, подойдет вот такой же вот так типа такого же флянчика можно взять от сварные флянцы от водопровода кстати вот это встает прям вообще отлично просто толщина маленькая у меня, там 10 миллиметров и все зажимается получается Боку. Вот, так вот. вот такие две головки по бокам встают ничего не надо больше выдумывать останется только вытащить распредвал он не нужен пальцы вот эти уже тоже ни к чему ставим шкив сажаем на раму приделываем двигатель именно эта модель скорее всего будет с прямым валом не через ремень 4 киловатта на 1500 оборотов соединено напрямую как бы мне этот вариант самый оптимальный для стыковки кто-то делает через ремень но главное чтобы на распредвале на коленвалу у компрессора было 1500 оборотов в среднем я думаю самые оптимальные обороты вот первая часть Двигатель две с половиной, рабочий полностью. Головки компрессорные от МТЗ по 1300, 2600. Короче, вот этот комплект обошелся 5000 рублей. Надработку идет еще, грубо говоря, ну, пусть даже косарь, 6000 рублей. Компрессор с производительностью 500-600 литров для покраски, для пескоструйки. За 6 тысяч рублей. Ну, двигатель 2,5. Средняя цена у нас по городу. Округлим до 10 тысяч. Все расходы. Баллоны есть, сварка есть. Все есть, грубо говоря. Ну, даже пусть округлим до 10 тысяч. Будет с Компрессор 500-600 литров. Что мне и требовалось. С такой производительностью купить компрессор с чистыми с, на выходе 500 литров. Такие компрессоры под 50 тысяч. Я смысла не вижу, так как это китайцы, пусть даже не китайцы, но запчасти на них очень дорогие в дальнейшем года через 3-4, когда там у них разваливаются шатуны, головки, клапана. Здесь все российское. Запчасти но на Днепр не проблема, также как они совместимы с Уралом. Головки компрессора не проблема от МТЗ. Грубо говоря, доступность деталей и долга долговечность работы. Дорогие друзья, это пока первая часть, с чего начнется наша постройка нашего компрессора. Всем удачи, кому понравилось, ставим лайки, кому нет, дизлайки. И не забываем подписываться, как всегда. Всем удачи, пока!